Друзья, мы продолжаем видео про борьбу контекстной рекламы Ютуба, все-таки это друзья или враги. И сегодня Саша, директолог, наконец-то расскажет нам историю о том, как он начал продвигать свои услуги с помощью видеороликов и начал работать с Ютуб-каналом. Собственно, как я его и нашел. Расскажи, прям, с чего все начиналось, почему ты решил вдруг замутить ролики? И что ты стал делать прям вот пошагово. Я, в общем, когда изучал контекстную рекламу, сам, ну, то есть я сам прибегал к Ютубу, сам смотрел некоторые видео. Помимо того, что я покупал, еще какие-то обучения, Я еще и все равно нет-нет, досмотрел в YouTube, то есть какие-то нюансы, там, как там цели поставить, как еще что-то. И я стал замечать, что ну, вот есть видео у директологов. Потом я увидел, что некоторые рекламируются, то есть ну пометка реклама. То есть если ну как бы как знаешь человек, да, если человек рекламируется в Директе, значит, он получает оттуда клиентов, да? бесплатно никто не, не работает. То есть, если куда деньги вкладываются, то от них ждут каких-то результатов. Пока я, то есть, пока я то есть, изучал, я уже вижу, что один и тот же человек рекламируется постоянно. То Есть, есть еще и другие медийные личности, которые, в принципе, на постоянной основе выпускают э, видеоролики. Я понял, что ну, с этого, значит, есть клиент, просто так деньги не, ну, не вкладываются. Я попробовал, есть, через какой-то период, когда я уже начал, ну, понял, что я тоже какую-то ценность несу для людей, я начал пробовать записывать ролики. Сначала я решил ввести подводящие ролики, на которые я буду ссылаться в других видео, ну, какие-то базовые акценты, а потом я сделал ну, видео, как я настраиваю, в принципе, Яндекс.Директ, да, и мустил это в 5 часов. Конечно, это не полный мой опыт, да, потому что 5 часов все равно не уместить, да, но постарался уместить какие-то основы, чтобы каждый человек, если посидел, да, если направил силы, то мог смог бы все-таки настроить а, директ. Вот, я то есть, все это сделал. После какого-то времени то есть пошли обращения именно с Ютуба. Как я понял, что с Ютуба, потому что они говорили, что вот посмотрели вот ваше видео, и вот э, хотели бы там посоветоваться, либо заказать настройку. вот. Соответственно, я понял, что отдача есть. Как бы не, не, не сказать, что я супер там ютубом занимаюсь, да, то есть периодически э, загружаю видео, когда там, либо интерфейс меняется, либо какие-то знания, либо когда время есть, потому что я все-таки сам настраиваю рекламу, то есть у меня есть и люди, которые настраивают, и сам я курирую проекты, стараюсь по факту, то есть как настраивать, какие-то нюансы, ошибки, вот, за счет этого, ну, то есть много отзывов положительных, много пишут, за счет этого, наверное, она и продвигается. Вот, на самих навыков продвижения у меня нету, как бы, как таковых, как сделать правильно, там, какие-то уловки, там, и так далее, вот, оно как бы само пошло, после этого я старался с периодичностью, ну, уже почаще как-то выпускать видео по мере возможности, но понял, что этот инструмент явно приносит заявки. Причем люди, заметно, что это, как правило, сравнимо с сарафанным радио, когда люди тебе звонят и уже не выбирают между другими людьми, потому что, когда выбирают между другими людьми в директе, часть из них как раз вот те сайты, которые, ну, параметры одни и те же, то есть количество ключевых слов, там, цифры по ведению, да. у кого-то есть кейсы, у кого-то нет кейсов, вот. и ну, с, не, людям сложно понять, а тут э, объяс... ну, то есть они уже посмотрели мой ролик, особенно если большой ролик, они уже видели да, мой уровень профессионализма, уже понимают, что это не какой-то фрилансер, который как раз 5 дней назад научился настраивать рекламу и сейчас будет им настраивать, они понимают, что явно опыт есть, явно не какой-то аферист, и уже горячие обращаются ко мне. Uh, ну вот обращаются, как mm -hmm. ты замечаешь uh, там, например, с, там, с контекстной к тебе пришли mm -hmm. или с каких-то других источников с YouTube? Mm -hmm. Какая разница в том, какие вопросы они задают, mm -hmm. как они общаются, yeah. такое? с YouTube мне когда обращаются, они узнают мой голос, они уже голос узнают? Да, да, голос. То есть я... мне оставили заявку на сайте, я звоню. А, Александр, да, узнали. То есть они уже знают то, что Ну, то есть меня на голос. Они знают, как я работаю, как я настраиваю. То есть вопросы у них минимальные. Да? Они спрашивают там, по срокам, там, может быть, какие-то прогнозы, сколько по бюджету нужно денег, то есть ну, какие-то нюансы, которые нужны при настройке. Вот. Но, в принципе, вопросов, там, работать со мной или не работать, то есть доверять мне или не доверять, вопросов такого не стоит. То есть они уже знают, что это за человек, знают какие-то принципы. Когда по сарафану радио даже приходит, люди все равно, то есть ну, с боязнью какой-то, с какой-то осторожностью, потому что мало ли кого посоветовали. Потому что бывает посоветуют, кто-то советует, да, вот э, э, человек, который проверенный, а бывает, человека рекомендуют, который... Ну просто я, я знаю, что вот Александр Маскайный директолог, попробуй к нему, я больше других не знаю. И тогда человек обращается. Ну, вот. а, а самого меня не знают, не знает про мои видеоролики, то есть ну, не видел, как я настраиваю, не знает результатов, кейсов каких-то. Вот и Сопротивление больше, то есть я использовал продвижение в социальных сетях, там тоже часть кейсов показывал, и все равно то есть ну, с YouTube это проще приходит. Поэтому YouTube, ну, преимущество YouTube в том, что он показывает экспертность вот в данной нише, да, вот, конкретно в моей, в моей ситуации, она показывает мою экспертность и нет вопросов в экспертности. Она как раз в моей теме, вопрос доверия, он крайне важен. Вопрос доверия закрывается, и поэтому мне закрывать там уже, в принципе, нечего. Количество затрат, которые у, -у, -у. у тебя были, чтобы реализовать, там, сделать эти ролики, выложить у -у -у. их на YouTube и там крутить какую-то рекламу? У -у -у. Затраты только временные, да. Я не супер какой-то спикер, да, не обучался ораторскому искусству, для меня как это сложно давалось. Поэтому временные, да, то есть я первый, я ролик вот этот, который как раз долгий был. Я его, по-моему, там месяц записывал, то есть растягивал. То есть я... Потому что когда записываешь, там еще ну, есть такая штука, что ты себя критикуешь сильно, думаешь, а блин, а вдруг я не то скажу. Когда настраиваешь сам, то есть сам себя проверяешь, а тут, тут боишься, что твое слово может быть какой-то, ну, то неправильно ты сказал. Ты лезешь в справку, а реально я так сказал или не так. Проверяешь формулу, которую ты показываешь, то есть а правильно ты так. И поэтому, ну и плюс, говорилка еще не, не развита, ты запинаешься, ну, там, и так далее. Вот, поэтому, то есть, временные, то есть, в первый месяц, я говорю, большое видео я за, за месяц снимал, первые короткие, там, ну, как бы, там, по 30 минут, по часу. Вот, выпускаю видео я вообще редко. Вот, ну, стараюсь сейчас на регулярной основе как раз потянуть YouTube, вот, за счет того, что обращения приходят, обращения горячие. Ну, по факту, денежных вложений не было. А, в шапку, шапку я заказывал, шапку я заказывал, ну, как бы все, больше я ничего не заказывал. А рекламный бюджет? Рекла рекламный бюджет. То есть, я, ну, как бы у меня проблема вот конкретно с аналитикой по период, когда я запускал, да, вот, рекламу. Ну, Но у меня там я на месяц кложу, кладу 15 тысяч рублей, у меня один источник трафика там работает. Это вот э, в поиске, да, по ключевым словам, у меня работает, мое видео всплывает. Ну, как бы все. Больше... Ну, Из-за того, что как раз у меня сейчас знаний не хватает, да, когда я источник это, конечно, освою да, и в плане рекламы тогда я буду уже ну, более осознанно относиться. А сейчас это, я знаю, что это работает, знаю, что с ним обращается, поэтому минимальный бюджет там есть. Причем на старте я вообще ни копейки не вкладывал. То есть это вкладывать я начал только вот недавно. Значит, у тебя инструмент, у тебя есть там 5 курс, mm -hmm. который ты используешь, который есть в YouTube-канале. Mm -hmm. Он вылазит по рекламе Discovery в YouTube настроенной mm -hmm. на поиск, только на поиск наверху. Mm -hmm. То есть по, по ключевым словам типа «настройка Яндекс.Директ, mm -hmm. ты все время на первом месте. Mm -hmm. Там, я так понимаю, поток небольшой, там 50-100 рублей в день, наверное, mm -hmm. но как бы больше просмотров и это очень хорошо согревает. Я так понимаю, еще, Саша, огромное количество комментариев, там, поддержки mm -hmm. под этим роликом, можете почитать, посмотреть. Есть даже кейс, ты упоминал вроде, что там человек самостоятельно все настроил, там получил определенный выхлоп. Да? Mm -hmm. И есть еще... Таких не одни, да. Там многие, кто после этого видео еще устраивались в агентство, то есть нам писали людей, то есть они потом посмотрели, да, они поняли, что научились чему-то и пошли в агентство, и их берут даже. То есть заметьте, человек просто раскрыл все свои карты, объяснил все пошагово, как делается. Ну просто бери конкурент и уходи. Но ну, этот конкурент идет работать в агентство или что-то свое организует, то он начинает пиарить Сашу. Он mm -hmm. пишет в комментариях, хвалит, это тоже отражается на тех, кто будет к нему обращаться, он его рекомендует, если там сам не успевает, И даже конкурент начинает тебя тоже в какой-то степени работать. Заказы, кстати, вот приходят, которые по сарафану, которые они тоже частично с YouTube, они... Ну, людей спрашивают, блин, вот я хочу настроить, не знаю, к кому обратиться, и он даже сам, не работая со мной, он знает меня, он говорит, вот Александр Пскенко настраивает, вот тебе ссылка на сайт его. И то есть такие тоже рекомендации бывают. Кстати, стоит заметить, что сейчас будет говорить директолог, тот, кто настраивает контекстную рекламу. По твоему мнению, вы преимущество YouTube? Ну, преимущество Ютуба оно в согревании, то есть вы можете удаленно как бы познакомить свои компании, познакомить, как вы работаете, познакомить, показать свой склад, показать, на моем случае я показываю, как я работаю, да? то есть это вызывает некое доверие к человеку, то есть мы как будто через экран пообщались, я показал, как, как другу тебе там, что вот я так настраиваю, вот. и ты в голове уже держишь внимание, что я умею настраивать, я явно ну, то есть 5 часов ну, как бы, я явно не, не фантазия, да, не, не наугад, жму кнопочки, вот. и если ты бизнесмен, да, то в какой-то период, либо ты сам решил, когда думаешь делегировать, ты делегируешь мне, потому что ты попробовал сам, допустим, получил какой-то результат, ты понял, что это работает, либо ты, когда настраивал, ты понял, что это слишком сложно для тебя, и ты понимаешь, что а, явно вот человек, который умеет это делать. Либо ты не умеешь настраивать, и у тебя просто спросили, ты знаешь кто-нибудь, кто умеет? Я знаю одного человека, потому что я смотрел его, как бы я видел, что он точно разбирается, и я советую его. Также это в других темах, то есть там, макияж какой-нибудь, лаки какие-нибудь на ногти, это ремонты там, санузлов, как показывают, да, там, возможно, видели компанию, что люди вот, приезжают, как они ремонтируют своим подходом. То есть какие-то свои преимущества мы можем показать в видео. И это все может быть и на YouTube, то есть как дополнительно. То есть человек заходит и дальше начинает смотреть, знакомиться с компанией, знакомиться с ее принципами, знакомиться с кейсами, которые они сделали. Когда мы видим сайт, да, мы видим что-то такое менее живое. Да? Когда мы знакомимся с человеком в видео, мы уже знакомимся как, ну, в какой-то части с человеком, с, с целой компанией. Это более более оживленное, как бы олицетворенное, не знаю Поэтому преимущество YouTube именно в утеплении. В утеплении, я, ну, я считаю, это главное преимущество. А вот э, спросят, в чем, в каких цифрах это выражается? В продажах как-то замеряется ли а, да. Ну, то есть в продажах, я говорю, то есть ко мне те, кто обращается с YouTube, они, как правило, у меня, то есть на сайте есть цены от, у меня в группе есть цены от, то есть по факту главная планка, которая у многих есть, они знают, как я работаю, у них есть планка, ну, по деньгам мне это устроит, да, минимальную планку они как бы знают, они обращаются, спрашивают некоторые нюансы, которые, и там я уже решаю, просто я могу этому человеку помочь конкретно с его нишей, и я ему говорю, то есть как правило, из 10 человек, которые ко мне обращаются, может быть, два человека, один, наверное, один там, Который уходит подумать, да, ну скорее всего, он потом через какое-то время реально обратится. Трем-четырем из них я сам отказываю по каким-то причинам, сайт не готов или еще что-то. А все остальные закрываются. Из тех, которых я сам могу взять, 90% по факту закрываются. Они говорят, что я посмотрел ваше видео, вот хочу обратиться. А с другого источника трафика какая конверсия примерно? Но с других источников трафика, просто у меня по факту работает на самом деле это ВК, ой, ну, ну, как бы YouTube туда идет, с YouTube трафик ВК переваливается, ВК он тоже подогревается, да, там постами какими-то, и приходит тут как только такой энергетический эффект. но ну, по факту, первое касание части с YouTube. Есть те, которые ВК меня еще до этого знали, да, до Ютуба они тоже там рекомендуют, да, сарафан, то есть можно сказать сарафан. Был у меня таргетинг к вк источники. ну, то есть там был э, конверсия не то, чтобы, там конверсия меньше, да, если, то, если на Ютубе можно сказать 90%, то ВК это было там процентов 60%, но там были клиенты, которые немножко другое отношение было, то есть их, я уверен, их можно утеплить, да, еще доработать, но на тот момент, когда я их получал, они были... Им нужно было дать тест-драйв какой-нибудь, да, там за там, 5000 рублей попробовать, да, часть услуги, которая э, в моих вложениях больше требовала, то есть я как бы давал наперед, то есть я э, заранее делал дешевую услугу, которая ну, в дальнейшем могла мне купиться, вот, поэтому как бы ну, больше для меня телодвижения было. С YouTube же приходят как раз те люди, которые вот уже понимают по цене, понимают, как я работаю, и сразу платят деньги. В каких случаях из всех инструментов, которые предприниматель может применять, когда стоит использовать контекстную рекламу? Для чего именно этот инструмент в каких случаях? Контекстную рекламу стоит использовать, когда ну, хочется быстро да, то есть, ну, то есть быстро получить заявки. Это, чтобы получить, то есть ну, запуск контекстной рекламы, да, он, у нас, допустим, это в среднем 7-9 дней. То есть 7-9 дней, как правило, первые заявки идут как раз, вот на ну, первый-второй день, там, вот после запуска. То есть они сразу же идут. Вот. Для ниш супергорячие, да, то есть человек особо не, не размышляет. Вот, потому что в других источниках они вообще, в принципе, сложно будет продвигаться, там, таргетом, да, сложно. Потом человека, который хочет эвакуировать машину, да, либо, не знаю, вот, может быть, есть кейсы, да, где ремонт компьютеров или какой-то ремонт, который ну мелкий, то есть не такой большой, как ремонт квартир, допустим где услуга отложенная, да, какая, то, ну, то есть, точнее мелкая и быстро делаемая, то она как правило хорошо зайдет в контексте, потому что быстро принимает решения, и, а в других источниках, я думаю, она будет хуже продвигаться. Она не подходит, я проще сказать наверное, для чего она не подходит. Она не подходит для тем, у которых еще нет спроса, то есть услуга не сформирована еще. То есть ее можно каким-то околоцелевым делать, какие-то околоцелевым. Но, но это как бы сложнее, сложнее, чем пойти там, в тот же СММ какой-то там легче найти аудиторию. Вот. Если, есть, если заходите в Wordstat и есть спрос по вашей услуге в вашем регионе, то значит, ну, и можно проверить, чек конкурентов. Как правило, если конкуренты есть, то 100% да, это работает. Если конкурентов нет, то это либо и рынок старый, то скорее всего тут какой-то подвох. Да, лучше со специалистом проконсультироваться, стоит ли это начинать. Потому что если конкурентов нет, то это плохой звоночек. Вот. Если конкуренты есть, значит, это у кого-то работает. Есть штуки ручной работы, которые продают интернет-магазины, но в интернет-магазинах это не ручная работа, это просто вот, что там. Альбом какой-нибудь ручной работа, да, например. да, из дерева, да, вот с фотками, да. Вот, допустим, их не, не, не ищут. А они знают про такую возможность, да, и мы им, если будем показывать это в директе, то, во-первых, конкретного спроса не будет, и нам придется рекламироваться там по подаркам, да, каким-то подарки на 8 марта, какую-то картину, и она будет ну, сложнее заходить и ну, как бы результат будет сложно вытягивать, то есть его можно попробовать, да? можно вообще любую нишу на самом деле при прицепить к какому-нибудь около целевому спросу, но это сложнее продвигается и ну, много директологов откажется но и правильно сделать, потому что в таких случаях лучше развивать социальные сети и показывать это предложение, знакомить людей и там уже искать отклик. аудитория контекстной рекламы чем преимущество то, что они искали твой продукт, они его так, в момент поиска они его видят, либо после того, как они его искали. Вот. Соответственно, это ну, горячая аудитория, потому что она только что искала и ну, в ближайшие дни, и она это предложение и видит. Я считаю, Саш, мы пришли к чему, что все-таки контекстная реклама. И YouTube это друзья, они дополняют друг друга, может быть, ну если что, поспорить, да, там, что у нас у контекстной рекламы одни задачи, которые мы обсудили, да, mm -hmm. а YouTube это тема утепления, она может быть там не в нельзя сказать, что вот столько-то на продаж. Принесло, но ты на своем опыте прочувствовал, как при общении с клиентами, насколько сильно влияние именно тех видеороликов, которые ты снял и рекламировал на YouTube-канале. Причем как бы затраты и вхождения были минимальные для того, чтобы начать это использовать. Естественно, это не для всех ниш. А чтобы узнать, какие ниши и Саша также, чтобы понять тему YouTube, лучше на своем канале разместить ролик, с, уже задавая вопросы мне по YouTube каналу, и мы обсудим уже подробнее, что же такое YouTube, какие у него преимущества и недостатки, где его лучше использовать для каких целей и задач. Поэтому обязательно смотрите 5-часовое видео но реально стоит того просто разобраться хотя бы. Конечно, лучше это ручками сделать, иначе это не запоминается, но в любом случае поможет вам выбрать правильно директолога. И обращайтесь, переходите на канал, подписывайтесь также к Саше и смотрите ответное видео уже с больше моей говорильней. До связи.